Oh, wow. привет всем меня зовут марат это компания хай-тек монолит сегодня мы снова заехали в токсово в этом видео мы расскажем о том что здесь уже произошло поговорим про окна которые уже скоро будут здесь монтироваться немножко обсудим тему фасадов пошли смотреть В прошлый раз на объекте мы были около трех недель назад. За время нашего отсутствия ребята уже залили бетонные парапеты, которые обрамляют у нас все перекрытия. Залили крышку на нашей кукушке. Это выход э, из дома на кровлю. Здесь можно увидеть арматурные выпуска остались. В ходе работ мы приняли решение, что именно парапет на э, кукушке мы выполним уже из газобетона, потому что объем бетона маленький и не совсем целесообразно сюда отдельно заказывать э, бетон. Поэтому пока в таком виде это дело осталось, но в ближайшее время мы ее достроим также у нас не до конца завершены работы по устройству вент проходок, у нас вот такие отверстия присутствуют в обоих перекрытиях, здесь у нас будет выходить вентиляция, поэтому пока это не сделано, опять же, ввиду того, что объем совсем небольшой, приняли решение выполнить это из газобетона. В целом у нас получились вот такие перекрытия, на них выполнены монолитные парапеты высотой 850 миллиметров, в перспективе у нас на этой крыше будет еще пирог. Это слой утеплителя, стяжка с разуклонкой, мембрана. Сверху балластный слой с газоном. Высота покрытия будет составлять примерно 550 миллиметров. И вот эта часть парапета уже будет подниматься над финишным покрытием этой террасы. Парапеты выполнены именно из монолита, а не из более мягких материалов. Для того, чтобы в перспективе можно было закрепить ограждение. Ограждение имеет ну, достаточно большой вес, их необходимо фиксировать жестко, для того, чтобы они не двигались и со временем не падали вот монолит можно жестко заанкерить любую конструкцию и она будет нормально служить, если это был бы газобетон, анкер в него загоняешь со временем оно может расшататься, а под нагрузкой вообще вылететь и это может ну, привести к печальным последствиям если же вы планируете выполнять безравное стеклянное ограждение на парапете, в сам монолит закладывается сразу профиль, в который это стекло опускается Здесь этого нет, ну, потому что ограждения у нас предусмотрены металлические. Здесь мы видим уже готовый проем под монтаж будущего светового фонаря. Выполнен он будет из алюминиевой рамы со стеклопакетами, накроет весь этот проем. После его монтажа мы можем получить уже внутри больше дневного света, что, что создаст такое ощущение пространства внутри и такой достаточно классный эффект в интерьере будущего здания. Здесь у нас выполнен выход на кровлю, железобетонная рама, утепленная по периметру, сверху тоже будет утепленная крышка. Здесь у нас есть проем, в который в перспективе будет монтироваться оконный портал с дверным выходом. Большое стекление позволит проникать свету вовнутрь, освещать у нас лестничное пространство круглосуточно и бесплатно здесь у нас уже выполнен небольшой парапетик сейчас мы чем занимаемся готовим в принципе все проемы под монтаж окон получили техническое задание от изготовителей окон у них есть высота профиля которая должна быть утоплена в бетоне для того чтобы нам не создавать больших порогов или наоборот чтобы нас ну в целом окно функционировало поэтому где-то у нас еще парапеты не изолиты сейчас мы вот выводим отметочки будем сейчас подливать под где-то уже парапеты готовы эти и вот в принципе мы ожидаем уже геодезисты от окончиков на следующей неделе они сделают нам уже финальный замер и вот где-то наверное через месяц уже начнется монтаж окон. спиной у меня изюминка нашего проекта, наши консольные плиты которые вылетают на 2,5 метра мы очень старались выполнить их в рамках технического задания которое нам выдал архитектор это было с конструктивной точки зрения сложной задачей, потому что у нас стены, монолитный железобетон толщиной 150 миллиметров важно было жестко зажать эту конструкцию для того, чтобы со временем она не кренилась и не разрушалась с этой задачей мы справились сейчас палуба снята, трещин нету и мы честно говоря, очень этому рады. С точки зрения функциональной, такие элементы создают, во-первых, пространство для смотровой площадки, которая открывается выше, можно увидеть две смотровых площадки выше. Также создают такие козырьки, которые закрывают от осадков наши террасы. С точки зрения архитектуры, такие элементы придают зданию, ну вот такой оригинальность такие решения они уникальны и не в каждом здании можно их увидеть они проектируются индивидуально поэтому рекомендую всему кто строит здание в современном стиле использовать такие решения Как вы помните, у нас предстоит монтаж окон. Сегодня мы делаем выноску отметок чистого пола по каждому этажу. Это надо для того, чтобы геодезист от изготовителей окон мог приехать и сделать от этой отметки привязаться и сделать съемку по всем проемам, по проемам, выдать техническое задание на доработку проемов. Это такой этап, который сложно учитывать при проектировании конструктивного раздела. Это такой небольшой подэтап, который выполняется между общестроем и монтажом окон. Сейчас, собственно, при помощи ротационного нивелира мы сделали съемку этажа, нашли нашу плановую, отметку чистого пола по этому этажу и вот такими элементами нанесением таких вот обозначений делаем выноску этих отметок на каждом этаже сейчас мы сделаем где-то по 4 по 5 отметок после этого геодезист приедет за них завяжется и будет нам уже давать задание ну например вот этот проем ребята надо поднять там на сантиметр или скажет что этот проем отличный все ничего не делаем вот можно Важно, опять же, то, что я говорил до этого, вот эти порожки выставить в проектную отметку, здесь у нас стоит уже нормально, мы его сохранили, вот э, в нашем большом портале мы еще будем, наверное, его дорабатывать, потому что важно, чтобы там порога не было, сейчас вынести отметку и выполнить работы по их заданиям. Как вы помните по предыдущим роликам, здесь у нас был оконный проем по ходу строительства заказчик переосмыслил будущую жизнь на участке понял что здесь окно не нужно поэтому здесь мы уже выставили опалубку и залили бетон здесь теперь у нас образовался оконный проем здесь будет такое плоское длинное окно смонтировано и в принципе все вот так вот по ходу стройки вносятся корректировки которые надо исправлять сегодня все с вами был марат компания хай-тек монолит следующий раз заедем сюда на монтаж окон кому интересно подписывайтесь ставьте лайки всем пока